Полагают, что речевые навыки у человека появились около ста тысяч лет назад, а вот письменные формы языка появились только около пяти тысяч лет назад. Поэтому дорога к языку была длинной и трудной. И говорим мы во всех уголках нашей планеты на разных языках. Как интересно! Настя, я предлагаю наш разговор продолжить о языках чуть позже, а сейчас послушаем ансамбль флейтиста «Ренессанс». Сапара, хора, преподаватель Павлова Елена Васильевна, концерт вместе Дружкова Юлия Игоревна. часть Вот это да! Сколько языков? Почему возникло здесь задание какого дня? Международный день родного языка прежде всего направлен на защиту языков, которые исчезают. И задача эта важная и актуальная, ведь в наши дни каждый месяц в мире исчезает два языка. Да, как и исчезновение вида животных, языки стремительно вымирают, и чтобы выжить, нуждаются в нашей поддержке. Языковеды пытаются не упустить время и успеть задокументировать то множество языков, которые пока еще сохраняются. Ведь по мнению ученых, через сто лет исчезнут от 3 до 6 тысяч ныне существующих языков. Международный день родного языка отмечается с целью сохранения и развития исчезающих языков, а также повышения осведомленности о языковых и культурных традициях. Настя, я думаю, пришло время вновь обратиться к музыке. На сцене Буторина Кристина и Головатский... которые могут исчезнуть. Тогда наша задача сохранить находящиеся под угрозой исчезновения языки. Да, именно благодаря языку продолжают жить традиции народов, пробуждается интерес к познанию мира. Именно язык объединяет людей независимо от места и времени их проживания. А что объединяет нас? Я думаю, Мать, ты сама догадаешься, что объединяющий у нас элементами является именно язык, русский язык. Он язык общения более 160 народов и национальностей мира. Он язык великой литературы. Он язык, на котором были произнесены первые слова в космосе. Он язык великой нации с тысячелетней историей. Русский язык сумел возглавить языковой союз на всей территории России и стал государственным языком огромной страны. Ну а сейчас выступает Киселева Екатерина. Катя исполнит сонату ми-минор Нонтроппа, Нонтропа, композитора Латти, преподаватель Павлова Елена Васильевна, а на цех Юлия Игоревна. Да, на, я сейчас на сцену хочу пригласить витринову Алину, Пагина Льва и Патыкову Настю. Ребята нам прочитают стихи русских поэтов. Пожалуйста, ребята. Вечер Пушкина «Зимний вечер» бурям буря вдоль меня покрот, пихли снежную хотят, Кто, как зверя на забор, кто заплачет как Кто, как рогляя, отвечал, вдруг соломка зашумит, Кто, как путник запоздал к нам в окошках застучит. Наша такая лучушка по печаль, и Что же ты, на старушка, прям около окна, Кто, любви, ты кто, например, Добрая старушка, пьяная юности мами, выпьем с гор, те же кружка, сердце будет веселей. Спомни песни, как сельница тебя замерзла, спомни песни, как тетица за уходой по ушла. Буром голубым небо кроет них и снежная коса. Только теперь она забыла, что за как нельзя. Выпьем, добрая старушка, пьяная юности моей выпьем с гор, те же кружка, сердце будет веселей. Сандра Блок, твое лицо мне так знакомо. Твое лицо мне так знакомо, как будто ты жила со мной. В гостях, на улице и дома. Я вижу тонкий профиль твой. Твои шаги звенят за мною. Куда я не войду, ты там, Не тырье легкую стопою, за мной уходишь по ночам, Не ты проскальзываешь мимо, Идва лишь двери загляну. полу воздушно и незримо, подобно виденному сну. Я часто думаю, не ты ли? среди погоста, за куном? Сидела молча на могиле, в хлоточке он своем. Я приближался, ты сидела, я подошел, ты отошла. Спустилась к речке и запела. На голос твой колокола откликнулись вечерним звоном. И плакал я, и робко ждал. Но за вечерним перезвоном твой милый голос исчезал. Еще мгновение нет ответа. Платок мелькает за рекой. Но знаю, горестно, что, что где-то еще увидимся с тобой. Александр Сергеевич Пушкин, зимняя утра. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный, Пора, красавица, проснись. Открой собнуты небе взоры, На встрече северной авроры, Звездой севера кились. Вечер, ты помнишь, юга злилась, над небесами мгла носилась, Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи мрачное желтело, И ты, печальная, сидела, А нынче погляди в окно под голубыми небесами, Великолепными коврами Блестя на солнце снег лежит. Разрешне лес. День чернеет и едет с синие зеленее И речка под льдом блестит Вся комната янтарным блеском Озарена Веселым треском трещит Затопленная печь Приятно думать о лежанке Но знаешь, не велеть ли санке Кобылку бору за плеч Скользя по утреннему снегу Друг милый Придатимся бегу Нетерпеливого коня И навестим поля пустые. Лиса недавно столь пустые. И берег милый для меня. Спасибо большое нашим ребятам, а я приглашаю хор четвертого класса. На сцену, пожалуйста. Ребята, видите. Ну Николаевна. родного языка, о его особенностях и традициях. А сейчас давай поговорим еще об одном празднике, важном для всей нашей страны. Этот день мы гордо называем Днем Защитника Отечества. Этот праздник один из почитаемых в нашей стране. Ведь защищать родину, дом и семью почетная обязанность каждого мужчины. В этот день мы поздравляем настоящих мужчин, которые из любой, даже самой сложной ситуации выйдут с высоко поднятой головой победителя. От всей души вам желаем крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и нервного неба над головой. С праздником всех мужчин поздравляет дуэт аккордионистов Гушмилев Богдан и Перевозчикова Виктория. Дуэт нам исполнит русскую народную песню «Яблочко» преподаватель Конецких Светлана Ивановна. Готов встать в строй, чтобы с оружием в руках защищать своих любимых, своих близких и свою родину. История появления этого праздника своими корнями уходит в далекое прошлое. Впервые он появился в 1918 году, как день рождения Красной Армии и олицетворял собой победу под Нарвой и Псковом над германскими завоевателями. С тех пор каждый год, 23 февраля, отмечался как День Красной Армии. С 1946 года он стал называться День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сейчас этот праздник называется День Защитника Отечества. Выступает у меров Глеб Глюк Мюзет, преподаватель Пилав Ричард Янович, концертместер Федрюма Надежды Геннадьевна. Да является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Этот день, когда мы наших мужчин, деятельных, сильных, ответственных. Мужчин, которые защищают от трудностей и нескольких свои силы, И будут за настоящее и делают все возможное, чтобы будущее стало счастливым. Желаю вам, урожайных мужчин, Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям. А на сцене камерный ансамбль «Нюанс». Руководитель Люсьяна Ганцевна, Гансовна, концертмейстер Ахметова Елена Николаевна. И Аган Себастьян Бах, Сицилиана. Любимых праздник, но нам. Пусть о теплых поздравлений вот снег растает, И зимой в сердцах и цветет весна. Ваше мужество, энергия и сила Все проблемы помогают разрешить. С праздником вас! И с нами вся Россия! Праздник счастья вам желает от души. 23 февраля вас сегодня поздравляем От души всех благ земных. Мы спокойным вам желаем долгой жизни, светлых дней, много теплоты сердечной, блеска милых вам очей и любви, как солнце вечной. Желаем вам счастья, благополучия, успехов в делах на благо Отечества. Дорогие наши мужчины, еще раз поздравляем вас с наступающим праздником! Желаю успехов, дела, счастья, добра, чистого, мирного неба над головой. Мальчишкам расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными. Помни о высоком звании мужчин. А завершает наш концерт Хор старших классов. Музыка Рахматьева, слова Никрасова, сластя преподаватель Шрицова Ольга Петровна, в конце Ахметова Елена Николаевна. К концу всем большое спасибо и еще раз всех мужчин С наступающим днем защитника отечества время давайте тоже Девочки, облегните чуть самое, как Закир, ну да, ну да,